Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о принудительной приточно-вытяжной вентиляции системы рекуперации воздуха. Я хочу рассказать, как делают у нас и что я об этом думаю. Смотрите, у нас без нее сделать вообще невозможно. Поэтому в наших вариантах выбор отсутствует. То есть, если строишь частный дом, то есть дом для постоянного проживания. то она обязательна, эта система. Или это будет также обязательно для дачи, которую можно эксплуатировать круглый год для постоянной эксплуатации. Там тоже это будет система обязательна. Только для летней дачи будут исключения. Там она не требуется, как в принудительном порядке. Смотрите, вот здесь нужно тоже будет посмотреть. Есть дачи те, которые строят для себя и постоянно там одна семья да, или там несколько семей. Они эксплуатируют. Либо есть те, которые строят специально для того, чтобы сдавать в аренду. Как раз таки в, арен... в арендном варианте это как прокат. Минимум вложений, максимум прибыли. Соответственно, там нечего искать. И там, наверное, будет не найти уже никакую нормальную установку. Это 100%. И вот как раз таки, если в частном доме посмотреть да, на эту ситуацию, то здесь уже человек имеет полное право делать или покупать лучше. Он не может отказаться от вообще минимального. Он может сделать лучше, дороже взять, там надежнее, еще какую-то умнее систему и так далее. То есть это уже вопрос кошелька и опыта человека. Что касаемо жизненного опыта, это тоже достаточно важный момент. Те знакомые, которые у меня есть, они жили в какой-то период времени без вентиляции, потом поставили себе вентиляцию. И в дальнейшем они сказали, что вот больше уже без вентиляции они не собираются жить. И вот как раз таки в первом варианте, когда не было этого опыта, да, но сделали вентиляцию, получили по шуму проблему, и это очень была серьезная проблема. Все из людей, ну, кто, все по-разному. Чутко кто-то спит, кто-то нечутко спит, кто-то от холодильника просыпается, еще чего-то. Ну, звуки очень достаточно важная тема. Для разговора. Поэтому во второй раз человек уже будет выбирать себе не минимальную какую-то установку, да, если грамотно проектировщик рассчитает, все расчеты сделает, и уже, соответственно, специалисты ну, меньше ошибаются, чем человек сам будет изучать этот вопрос. Установку можно взять, ту, которая будет работать в нормальном вашем рабочем режиме, но на первой скорости. То есть она будет за счет того, что больше сечения труб, будет меньше сопротивления воздуха, будет меньше шума. Соответственно, можно чуть-чуть увеличенные поставить глушители и тоже получить еще процент, сократить шума. И это очень важно. Либо вам посчитают какую-то, скажем, самую дешевую, которая будет на третьей скорости работать, но она все, она на максимуме, Она больше ничего не может, а меньше она вообще будет бессмысленно. Соответственно... Опять же все приходит к тому, что нужно пользоваться услугами специалистов, которые понимают, что рассчитывать, как рассчитывать, с какими расчетами, что зачем следует. Это очень важные моменты. И вот здесь уже нужно подойти к системе рекуперации. Само по себе рекуператор, да, что это такое? Это, это вроде как вещь, та, которая... Частично экономить деньги. Но тут не надо принимать все-таки это все на 100%. Что он вам должен там что-то... Что-то прям наэкономить. Нет. Если это брать пластинчатый рекуператор, то он будет эффективен где-то там до да, минус 2, минус 4 работать. Потом уже у него должен стоять подогревающий тен, который будет подогревать входящий воздух. Иначе он просто замерзнет. И это нормально. Это нормально абсолютно. Но зато... Во всех межсезониях у вас будет вообще ну, шикарно работать. То есть ничего включаться не будет. Это то же самое, что отопление. Вот у вас есть отопление, система отопления в доме. Летом она у вас не работает, в межсезонье до, до какой-то поры она у вас не работает. А потом включается. И соответственно отопление я что-то нигде не встречал, чтобы оно где-то окупалось вообще. В принципе. То есть кто-то подходил с такой идеи, чтобы отопление окупилось через сколько-то лет. Ничего не окупается. Это тут вопрос абсолютно комфорта. Вы получаете чистый воздух, либо вы дышите отработанным воздухом. Это то же самое, что ну, хороший комментарий мне кто-то написал раз. Чистую воду научились пить, осталось научиться только чистым воздухом дышать. То есть, ну, вдумайтесь. Очень даже правильное высказывание. Соответственно, я к вещам отношусь, к таким как утеплитель то есть если я считаю что от утепление это сегодня ты платишь ты понимаешь сколько сегодня за сколько ты его купишь утеплитель ты его смонтировал и все у тебя дом он становится более более экономичный то есть меньше потребляет носителей потому что носители это вот как раз таки то что люди вы никто не сможете предугадать есть сегодня у вас такая фишка, что газ с газом там не нужно думать ну поймите, что там в течение пяти лет что-то поменяется и газ станет не таким бесплатным, и что тогда будет, будете делать уже то есть это, это капец все, что там делать микропроветриваниями, еще чем-то таким это все как только вы приоткрываете окно это звуки у многих, кто живет в городе, есть дороги. Дороги все равно, автомобили двигаются и так далее. Есть поезда, есть там церкви, звонят колокола, еще что-то, еще что-то. Детские площадки, есть собаки. Вот все, что вы... Смысл какой ставить какие-то энергоэффективные окна и потом их брать и открывать? То есть цель какая? Тут это ну, какой-то дисбаланс в сознании человека происходит, мне кажется. Поэтому, я думаю, что не стоит рассматривать вообще как рекупера... рекуператор, как что-то, что должно вам через какое-то время окупиться. Это просто набор пластинок. Все, там каналы, которые теплый воздух отдает свое тепло холодному воздуху до какой-то какой поры. Дальше... Уже нужно холодный воздух подогревать. И это нормально. Но вы же получаете в любом случае чистый воздух. Да, на подогрев его нужно потратить деньги. Ну а что делать? За комфорт всегда платить нужно будет. Это в любом случае. Поэтому бессмысленно ждать от чего-то, от рекуператора, но такого сверхъестественного. Есть два типа рекуператоров. Это пластинчатый и роторный пластинчатый, к которому ну, у него нет никаких, никаких механизмов, ну, то есть движущихся элементов, то есть это не какой-то агрегат, это просто ящичек, который покупаете и все. Я не понимаю, почему еще относятся к, скажем так, вот что-то там дорого или еще чего-то. Пластинчатый рекуператор это вообще просто механика. Не механика, а просто вот стоит этот ящик алюминиевый. Я потом вот буду, я покажу. Поближе достану его. Просто набор пластинок и все. Ни моторчиков, ничего, ни механизмов там нет никаких. То вот если брать второй тип рекуператоров, это уже роторный рекуператор. И вот к роторному нужно, опять же, только, чтобы специалисты вам сказали точно. Можете ли вы подключать санузлы через него? Потому что он частично воздух подмешивает. То есть, и вот как раз такие запахи и так далее, тут, тут достаточно такая непростая история. Но ну, по эффективности он, конечно же, эффективнее роторный. Но все-таки это уже механическое, там есть чему ломаться. Я отношусь к системе вентиляции как абсолютно к нормальным вещам, как оно должно быть. В современном доме это обязательно, потому что любой современный дом, он... По сути, стремиться к герметичности, чтобы ничего не выдувалось, то есть энергоэффективные окна, там, утеплители, уплотнители и так далее, чтобы ничего не продувалось. Соответственно, если дом делают на продувку стая, да, продувают аэродверью, выдается сертификат. То есть дышать никакой дом не может совершенно, то есть ни один дом не может вам предоставить 100% замену воздуха в час. Это вам нужно открыть все окна, и все, и смысл какой было там что-то что делать. Но при открывании окон вы будете получать холодный воздух, который некомфортный. Да, он свежий, но некомфортный. Даже на проветривание Плюс со всеми звуками. То есть я, я не знаю, мое мнение нужно ставить, нужно делать. Насколько вам деньги позволяют там лучшую установку поставить, это один вопрос. Рассчитывать на то, что он там будет вам что-то... Прям чуть ли не деньги приносить, то нет, на это рассчитывать не стоит. Подогрев, по идее, просто вы можете взять, даже поставить простую систему вентиляции, принудительной, приточно-вытяжной, и поставить подогрев воздуха. Просто стоит датчик, который у вас в межсезонье, вы уже начнете получать. И там ночные какие-то понижения температуры, он будет подогревать этот тен. А рекуператор, скажем, ну вот если пластинчатый, да, Взять в режиме, там, он до да, минус 2, минус 4, он эффективен еще. А дальше уже нужно подогревать. То есть, ну, просто вот вы в межсезонье, когда уже ночи становятся холодные, чтобы вам там не было какого-то дискомфорта по воздуху, чтобы на вас не дул холодный воздух, то я считаю, что нормальная система и хорошо работает. Я все, всем всегда говорю, что ставьте, конечно. Система вентиляции, она обязательна И без нее никак. Если вы строите дом современный и хотите качественно жить, то вам без системы вентиляции не обойтись. А на этом я хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.